Есть ли кто-то в твоей жизни, кто в последнее время ведет себя странно? Каждый в какой-то момент испытывал ревность, будь то зависть к лучшему ученику в классе, или друг, который в последнее время стал более популярным. Это естественное чувство, которое вы обязательно испытаете. Однако иногда, когда это чувство становится непропорциональным, это часто может повлиять на чьё-то внешнее поведение и взаимодействие с другими людьми. Это напоминает вам о ком-то в вашей жизни? Что же, вот семь признаков кто-то очень завидует вам. Во-первых, они постоянно пытаются тебя унизить. Вы когда-нибудь были взволнованы, чтобы поделиться с кем-нибудь своими хорошими новостями только для того, чтобы столкнуться с негативной реакцией. Возможно, вы рассказали своему другу, что ты получил повышение, о котором мечтал, но они превратили это в нечто плохое. Вместо того, чтобы хвалить вас за вашу тяжелую работу и талант, они могут сказать, что это произошло, потому что твой босс просто больше благоволил тебе, или потому, что не было другого человека, которого можно было бы продвинуть. По словам консультанта, педагога и суицидолога Арая Бейкер, завистливый человек, который не может найти законных недостатков в своей цели, будет умалять привлекательность их целей или пытаться унизить их, используя любую критику. Таким образом, вы будете знать, что кто-то завидует вам, если они всегда стараются изо всех сил, чтобы заставить тебя чувствовать себя виноватым, недостойным или пренебрегать вашими достижениями и успехами. Во-вторых, они не уважают ваши решения. У завистливых людей есть склонность, чтобы манипулировать теми, на кого они нацелены в чувство, что они делают неправильный выбор, когда на самом деле они просто завидуют тому, что ты достигаешь своих целей. На зло они могут поджечь тебя газом в ощущении позитивной ситуации, в которой вы находитесь или направляясь, на самом деле это приносит вам больше вреда, чем пользы. И их цель – критиковать ваше суждение. Укрепляйте свою неуверенность в себе и уменьшайте свою уверенность в себе, так что вы чувствуете себя менее способным принять правильное решение. В такие моменты важно напоминать себе, что ты знаешь себя лучше всех. Ты делаешь звонки здесь. В-третьих, они избегают тебя после хороших вещей. Можете ли вы вспомнить время, когда вы делились какой-то частью о хороших новостях с другом и они вообще не ответили? Они могут зайти так далеко, что дистанцируются или исчезнет от вас на несколько дней или месяцев. Как сообщалось ранее, чувство зависти может быть чрезвычайно разрушительным, поскольку это крик о помощи или потребность во внимании из-за неуверенности в себе и недостатка уверенности в себе. Если кто-то был ужасно тихим после недавнего праздника в вашей жизни, вполне вероятно, что проводить время с вами усугубило их чувство неадекватности и боль внутри себя. Такое поведение, когда вы отказываетесь праздновать свой успех, это не отражение тебя, а скорее то, как они относятся к себе внутренне. Номер четыре. Они всегда пытаются превзойти тебя. Вы когда-нибудь делились с кем-нибудь положительными новостями, и они ответили, поделившись чем-то большим и лучшим, чтобы попытаться превзойти то, что у тебя происходит в жизни? Если у вас новая машина, они могут упомянуть, что они также получили последнюю модель того же самого. Если вы получите повышение, они могут говорить о том, сколько денег они зарабатывают в их нынешнем положении. Необходимость постоянно подбадривать вас происходит от одержимости классом и статусом. Завистливые люди, как правило, притягиваются поверхностными элементами в жизни, например, материальные предметы, физические особенности, а также социальный статус и привлекательность. Они видят в ваших достижениях угрозу к их социальному положению, побуждая их превзойти вас любым возможным способом. Номер пять. Их комплименты неуместны. Кажется ли вам фальшивым, когда они делают вам комплименты? Люди, которые ревнуют, часто делают комплименты, которые не очень искренни, Вместо этого это может восприниматься как оскорбление и критика, замаскированные подлесные комментарии. Они часто исходят из места невежества, некоторая форма высокомерия и эгоизма и отсутствия уверенности в себе. Согласно серии исследований Гарвардской школы бизнеса, в то время как люди намереваются сделать комплименты в ответ, чтобы повысить их привлекательность и статус, в то же время дарители кажутся менее искренними, менее привлекательными, более снисходительны и еще менее компетентны, чем те, кто делает традиционный комплимент. Это тактика, чтобы причинить тебе боль, при этом стараясь казаться заинтересованным и обеспокоенным. Номер 6. Они празднуют ваши неудачи Завистливые люди иногда могут быть нездорово инвестированным в том, чтобы идти в ногу с тем, где ты находишься в жизни, внимательно следя за своими успехами и достижениями. Это делается для того, чтобы они могли поймать вас, когда вы споткнетесь или упадете в жизни. Любой пример вашей, казалось бы, плохой работы подпитывает их неуверенность и эго. Аналогичным образом вы также можете заметить, что они не будут предлагать вам никакой поддержки и поощрения в попытке отговорить вас от дальнейшего достижения ваших целей. Если вы заметили, что этот так называемый друг или любимый человек в вашей жизни ведет себя странно, безразлично или даже радоваться борьбе, возможно, вы испытываете в жизни, скорее всего, они завидуют себе и в результате проецируют такое поведение. И номер семь. Они внимательно изучают вас, подражая вашим замечательным чертам и характеристикам. Завистливые люди всегда уделяют пристальное внимание к своим целям, иронично копируя те самые вещи, за которые они их критикуют. Они могут выражать, что твой стиль одевания слишком чрезмерен, но затем начните обновлять свой гардероб, чтобы он был более классным. Они могут критиковать вас за чрезмерное трудолюбие, а затем попытайтесь улучшить свою собственную трудовую этику, чтобы превзойти вас. Как написано в журнале Psychology Today, это предварительное заселение и социальное сравнение против их цели. В конечном итоге приводит к ним, используя цель, которую они уменьшают в частном порядке, как те же критерии для повышения их общественного или социальный имидж. Они в некотором смысле твои тайные поклонники. Их цель – быть такими же, как вы, если не лучше. Так есть ли кто-то, кто завидует тебе? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и поделитесь этим с теми, кому это может принести пользу. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Спасибо за просмотр и увидимся в нашем следующем видео.